Тело. По телу мы будем рассматривать в основном вопрос рук. По рукам. Либо их нет вообще, они отсутствуют в кадре. Ну, как сейчас у меня. Либо они врут. А такое часто бывает. Да. Нет. Либо они есть и они подчеркивают важные мысли. Акцентирует внимание. Визу, визу, визуализируют то, что ты говоришь. И это очень сильно помогает доносить до человека то, ту информацию, которую ты хочешь, чтобы он услышал, понял. Итак, руки. Руки, руки, руки. руки. Они могут быть вот такие, могут быть вот такие. Не могут быть никакие. Наша задача. Сделать их вот такими. А когда будешь из леса, оденешь опять свои туфики. Но может быть, туфики будут уже не вот такие, а вот такие.